Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И в гостях у нас сегодня достаточно интересные, будем надеяться, собеседники. Люди, которые представляют собой первый в России, первый в Российской Федерации, научный студенческий отряд «Керамтех». Давайте познакомимся. Вот рядом со мной сидит командир этого отряда «Регина Арискина дальше комиссар отряда кристина арескина это родные сестры и один из бойцов представляющий весь остальной отряд богдан сергеев все они э, студенты института физики э, казанского федерального университета но в отряде насколько я понимаю есть не только университетские ребята есть э, еще и из других вузов да. да? давайте-ка расскажите нам немножко о составе отряда для начала в составе отряда входит 18 человек, из них 16 – это студенты. И студенты не только института физики, также и студенты инженерного института Казанского федерального университета. Также хотим привлечь и были бы рады, чтобы в нашем отряде были студенты из химического института и института геологии. Смотрите, институт геологии – это КФУ все равно, да? да. Инженерный институт – это КФУ – да? Вы да. хотели бы еще кого к себе? Из КХТИ? Я уж по-старому называю нет? Привлечь, нет, институт, нет из КФУ все. А, то есть еще боковой кого из КФУ. А почему? Они к вам не идут, что ли? Пока еще над этим а, работаем. А, вы работаете над этим. Очень интересно. 16, а плюс 2, это не студент. Это кто? Да, это заслуженный строитель Республики Татарстан, лауреат премии правительства Российской Федерации за вклад в науку и технику. Это Салах Альмир Максумович, вот, мастер нашего отряда. И Амир Гумаров, он инженер уже проектировщик в КФУ. Угу. Теперь вопрос к комиссару. Скажите мне, пожалуйста, Кристина, вот с одной стороны научный отряд, да? Ну, название, обозначение, да, определение отряда, научный. С другой стороны, бойцы. Ну, мы помним историю, да, во всяком случае, я в этой истории отчасти принимал участие какое-то, да, в свое время. Вы наверняка от своего мастера, от Альмира Максуновича Салахова что-то слышали на этот счет, что были студенческие строительные отряды, когда движение только начиналось. Потом они стали потихоньку развиваться. Там, на летний период стали формировать там, отряды проводников в поездах дальнего следования ну и так далее. То есть ССО превратилось из студенческих строительных отрядов в студенческие отряды просто. Да? Или там, студенческие трудовые отряды. И это было, ну, более-менее понятно, да, коровники строим, в поездах работаем, в обслуге где-то там сервисные сферы обслуживаем, но вдруг возникает э, идея научного отряда. Нет какого-то здесь, с вашей точки зрения, вот противоречия в стилистике. Научный отряд, который уже никакие там стройки коммунизма или социализма не, не, за, не занимается, тебя а занимается, по идее, продвижением каких-то научных результатов. Откуда возникла идея, Ина, вообще самого этого вот научного отряда? Как это вот вдруг кто-то собрался и сказал, а давайте мы не просто студенческий отряд с, вот, сколотим да, или сформируем, а научный? Идея уже назревала давно. В прошлом году мы участвовали в проекте 218. -м по обстановлению правительства Российской Федерации. Проект назывался «Керамика», uh -huh. и в него было как раз э, вовлечены около 10 студентов института физики. И вот э, по, мы два года работали по этому проекту, и у нас сплотился некий коллектив, э, и мы хотели решить продолжить дальше работать, прод, продолжить свое дело, э, привлечь более молодых э, первокурсников, второй курс, уже их тоже к себе э, сплотить, к себе в отряд тоже взять и создать такой некое новое, инновационный такой вот научный отряд. Угу. Проект 218, как вы говорите, это постановление проектов Российской Федерации, номер 218, направленное на взаимодействие да. вузовской э, науки и производства. Да, это как раз площадка, на которой могут задействовать да. работодатель сами и угу. уже выпускники вузов, угу. студенты. Совершенно верно. И вот э, вы э, два года, я так понимаю, под руководством, э, упомянутого уже здесь не, не раз, Альмира Максимовича Салахова, занимались э, чем? Э, вот, Какими-то разработками в области э, материалов керамических? Да. То есть Мы решаем проблемы заводов кирпичных. Проект 18-й 18, был на основе завода «Алексейская керамика». Угу. Вот, э, мы не раз там проводили экскурсии. Проблем в заводах достаточно всегда бывает. И решать эти проблемы, мы для решения этих проблем привлекаем студентов. Вы обе четверокурсницы, как да. мы выяснили до эфира, да? Богдан на втором курсе. Богдан, скажи мне, пожалуйста, как тебя занесло в отряд? При каких обстоятельствах, когда это случилось и чем ты там занимаешься? Ну, До того, как вступить в отряд, я... Учился в университете, и мне была интересна такая отрасль, как мисс Баровская спектроскопия. Это было вне основных курсов, я занимался дополнительно. И однажды, ну, в январе 2017 года, мне написала Регина и предложила вступить в отряд. Я сначала не знал, что это, я думал, там будет, как... Ты приходишь на общее собрание, рассказываешь, что ты сделал, так. хвалишься и уходишь. Но я все-таки решил узнать, что да как, и вступил в отряд. Оказалось, все несколько иначе. Богдан, Регина, извини, что прибиваю. Просто маленькое уточнение на случай, если кому-то придет в голову тоже вступить в отряд. Регина, это что, по WhatsApp написала или как это было? И... И, да. и как ты вообще узнал о Богдане и почему именно ему написал? Понравились его работы, понравился он как, скажем, человек. Да, мы изучали вот работы студентов как раз в области керамики. Они делали э, дипломные работы, вот у нас э, не только дипломные, и на уроках, на парах, вернее, на парах по пар нанотехнологии, Нанотенологии, всякие разные пары, да. И вот именно приверженность керамике, любовь керамике. Поэтому отбирали, в принципе. Да, это интересный поворот. Я-то тут уже начал подозревать что-то насчет любви в другой плоскости, а у вас, оказывается, любовь к керамике. Ну, да. хорошо, ладно. Так вот, Богдан, ты занимаешься спектроскопией, да? Это твоя, ну, твое увлечение научное, да, скажем, акцент. И твои познание, твои исследования, они, ну, насколько я понимаю, спектроскопия везде может пригодиться, в том числе и в, вот, в исследовании материалов различных, и керамических, и керами свойств этих материалов, да, как они меняются, модифицируются. В этом состоит, вот, в чем состоит твое участие в отряде? Мое участие состоит в том, что я с моим научным руководителем э, снимаю спектры э, тех материалов, которые получились в результате работы отряда, и анализирую их, то есть определяю, что за минералы получились после обжига керамики, и э, <coughs> в каком окружении находятся атомы железа, которые используются при мисбарской спектроскопии, соответственно, определяя уже структурный состав этих минералов. И что, к чему это выводы? Ну вот, определил дальше, что. Ну, мы можем сказать, к чему приведет тот или иной состав исходного сырья. То есть, какую керамику мы то есть, можем предсказать на основе того, что мы смешаем, угу. что мы получим в итоге. Угу. Какими свойствами будет обладать та керамика, которую мы получим. Вопрос, Кристин. Вот если говорить о твоих помимо отряда, да, вот, направления твоей подготовки, Вот ты будешь кто, когда закончишь? Какая специализация? А, моя специальность – это инноватика. Угу. И по окончании специальности я буду менеджером по инновациям. Угу. Как раз я хочу совмещать именно керамику и инновации, то есть внедрять инновации в керамику. Планирую в угу. То есть вот сейчас четвертый курс, и в этом русле достаточно конкретным, скажем так, ты идешь все эти, прошедшие три года шла тоже, да? Нет? Когда да. тебя сориентировали на эту керамику? Да, практически на втором курсе уже начала заниматься керамикой. Один маленький вопрос, вот я, конечно, не специалист, вопрос уже такой, касающийся непосредственно научного, научных компонента работы вашего отряда. Я понял, чем занимается Богдан, да? У меня, вот, из ответа Богдана возник такой вопрос. Что, собственно говоря, инновационного можно привнести в такой материал, как керамика, известный с доисторических времен. там да, Мы об этом тоже коротко говорили до выхода в эфир. Ну, строили в Древнем Риме, строили чуть ли не, там, не в Месопотамии строили из керамики. Потом, какой-то исторический период, этот материал ушел в тень, о нем забыли. Сейчас, благодаря усилием многих энтузиастов и вот Салахова может быть Альмир Максонович, едва ли не в первую очередь я знаю что он давний поклонник керамики страстный поклонник вроде бы интерес к этому материалу опять возрождается да в силу чего это какой-то экологический особый материал он более эффективен с точки зрения экономики он лучше отвечает задачам архитекторов. Вот что, как вы можете его охарактеризовать? И все-таки не забудем о главном вопросе. Он адресован ко всем. Но начнем все-таки с Кристины. Что нового можно привнести от материала? Это керамика сегодняшняя, керамика там, грубо говоря, 500 лет недавно. Это разные совершенно материалы? Керамика достаточно широкое понятие. Это можно характеризовать как любой материал, не являющийся не металлом, и полимером. Керамика-полимер? Не полимер. А, не полимер. И не металл. Хорошо, да. А, Глина обожженная? Не только. Могут быть оксиды. Тоже является керамикой. Mm -hmm. Нет вообще оксида. А, оксида, группа. Да. да. Что инновационного? Одним из направлений нашего научного исследования является поверхностная обработка. То есть мы создаем инновационные покрытия, работаем с ангобами, также с глазурями. Mm -hmm. То есть мы влияем на цвет именно керамического кирпича. И вот совсем недавно мы стали заниматься плазменным напылением. Вот совсем недавно получился у нас образец золотистого цвета. Это эстетика, да? Это хорошо, да, с точки зрения внешней. А, Регина, э, что-то меняется по потребительским свойствам в результате вот ваших там, облучений, напылений и так далее? Или это... Чисто декоративный эффект. Это не только декоративный эффект, потому что мы пытаемся управлять цветом керамики, ну, пытаемся да. вывести к намерности. Также вот лично я тоже основываюсь на... Э, моя работа связана с утилизацией отходов в керамику. Это тоже сейчас год экологии угу. идет, и это тоже сейчас особенно... Что то мы... есть берем, например, крошку какую-нибудь с завода резинотехнических изделий, да. измельчаем ее чуть ли не до нано такого до дис дисперсного, и э, смешиваем, да, то есть добавляем э, в, э, вот эту, в массу, которая превращается потом в керамические какие-то блоки, да? Да. А это до вас не делали, что ли, никто? Это вы пионеры здесь? Нет, мы не пионеры, конечно, но мы продолжаем этот опыт. развивается Развиваем, да, продолжаем. Вот мы исследовали недавно отход магнезита из строительного завода имени Горького, угу. добавляли в, в, в, в шифту Алексейского завода. Угу. Вот там выявили, в каких сношениях можно использовать, в каких температурах. Вот. Также хотим сейчас использовать эти отходы в керамическое покрытие добавлять. Угу. То есть спектр очень широкий. Вы упомянули... Кто-то из вас, да, не Богдан точно, но кто-то из вас, да, сестры, упомянули о том, что вы не раз, не два там выезжали на какие-то предприятия. Упомянул был завод Алексейская керамика, да. да, специализирующийся на этом. Вот вы с собой принесли снимки. Вот это, это оттуда, да, давайте вот мы да. покажем, покажем телезрителям. Вот отряд, тоже, конечно, здесь он не весь, но тем не менее можно понять, а, на заводе Алексеевская керамика. И... Это была не просто экскурсия, там мы обсуждали проблемы тоже с заводом. Угу. То есть, так круглый стол такой у нас был. А вот этот вот кадр, достаточно суровый в зимних условиях. Это Косяковский завод. Косяковский завод? кирпичный завод. А там да, что вы делали? Вот этот. Здесь тоже, да, мы тоже проходили экскурсию по заводу, смотрели, тоже рассказывали нам о своих проблемах на заводах. Эти люди, заводчане, вот директора, с которыми вы снимаетесь, mm -hmm. да, на Алексеевской керамике, на Кощаковском, они хотят вас потом, грубо говоря, к себе, что ли, на работу привлечь? Как это вот... Зачем вас вводят, там, экскурсии вам устраивают? Им нужны такие рабочие руки, такие специалисты, как вы? Да, не только им нужны, чтобы кто-то... Помогало им тоже в решении их проблем. Вот недавно с Кашаховским заводом мы заключали договор на исследование их угу. сырья, вот, успешно его вы, выполнили, тоже привлекали студентов к этому к решению этих проблем. Дали рекомендации заводу. Очень хорошо. Завод вам был благодарен, а Это... на этом все остановилось на благодарности или есть материальные выражения? Мы продолжаем сотрудничать с ними, готовится сейчас второй договор тоже у нас с заводами. Именно. Командир, по-моему, что-то умалчивает, да? Богдан, тебе не кажется? Вы провели исследование. Оно принесло практическую пользу. Завод его принял. Завод на основе ваших исследований что-то там у себя по меньшей мере модернизировал. И что, он вам не заплатил? Заплатили. Не надо стесняться об этом говорить. Это нормальная работа. Это прекрасно, что вы что-то сделали, вам за это заплатили. То есть что-то досталось в том числе и бойцам отряда. Вот. Теперь наконец-то у меня замкнулось это кольцо, да, что это студенческий отряд. Потому что студенческие отряды, мало того, что они помогали там всем, строили, но они же еще и зарабатывали. Для студентов была прекрасная форма летнего заработка. Слава Богу, что и вы тоже зарабатываете. Но насколько я понимаю, у вас еще здесь достаточно много, все мы не будем показывать, но а, каких-то признаний ваших заслуг, как говорили в стародавние времена, в результате работы на каких-то там выставках, конференциях и так далее. Комиссар, да. можете рассказать об этом поподробнее? Да, мы часто участвуем в, в российских конференциях. Это конференция физиков и молодых ученых, которая в этом году проходила в Екатеринбурге. И каждый год мы привозим оттуда дипломы первой степени за угу. научные работы. Первой степени? Да. А, также мы участвуем... Конференция материала и 21 века. И во многих конкурсах, например, у нас командир стал лауреатом а, мэра города Казани. Мэр города Казани да. Также участвуем в студенческом лидере КФУ, активно принимаем участие в различных мероприятиях, в том числе. Вот я вижу диплом Вали Мухаметова Алина Рустамовна. Это да. вот не тот боец, который у нас не вместился в формат, да, как да. раз, да? Она получила за лучший вклад на секции материаловедения, включая наноматериалы среди студентов в младших курсах. Она тоже второкурсница, что ли, Богдан? Четвертый. А тоже Нет, четвертый? четвертый? Какой четвертый. младший? Четвертый. Уже. А, ну, правда, это прошлый год, нам могли еще отнести. Это Ростов-на-Дону, Таганрог, 22-я Всероссийская научная конференция. В этом году такой же диплом привез Пасынков Михаил. Тоже боится нашего отряда, четвертый курс. Кстати, вот э, рассказывала Кристина, да, а мы ездили в Екатеринбург, мы ездили туда. Вы всем отрядом, шли ездить или просто как отдельные представители? Частью. Частью. Частью. Частью. Частью отряда. Некоторая часть. Активная часть. Вот мы готовимся к, целый год к этой конференции угу. и направленно едем туда, с дипломами. Богдан, наверное, заключающий уже вопрос, да, потом один маленький обобщающий еще будет. Вот здесь единственный, ну не считая меня, мужчина в этой компании. У вас в основном девочки, что ли, в отряде, как я понимаю? Ну, большей частью да, но сейчас есть появляется еще и парни, которым тоже интересно, даже данное направление. И у меня э, друг есть, мой однокурсник, Ринас Мухамедзианов, э, Пасынков, опять же, Михаил и Алибек Первокурсник? Ментимир. Ментимир также, да. Как фамилия Ментимира? Заитов. Заитов, хорошо, ладно. То есть потихонечку гендерный состав у вас уравновешивается, и можно здесь говорить уже о некой гармонии, да, не только научных интересов, но и по этому признаку. Ну, в конце концов, вы же можете где-то расслабиться, чтобы было кем с кем танцевать, да? В том числе это. То, что вы рассказываете, очень интересно, мне просто, когда вот, ну, вы помните, мы ведь с вами познакомились на слете студенческих отрядов, да, у вас там был свой стенд, оттуда э, и интерес возник к этим ребятам, и поэтому я и пригласил их на эту программу. Но я думаю, что после сегодняшнего разговора желающих э, или влиться в первый в России студенческий научный отряд, или создать... Нечто подобное рядом, да? в других институтах, по другим направлениям, на керамике, при всем уважении к этому продукту, свет клином не сошелся, может быть, таких людей будет больше. Я хочу вам пожелать, чтобы вы занимались инновациями, управляли инновациями, чтобы вы, закончив университет, нашли не просто свое место, а нашли хорошее место в этой жизни. И я думаю, что работа ваша и тех ребят, которые вместе с вами, но здесь в студии не присутствуют, в этом научном студенческом отряде, будет этим этому неплохим подспорьем. А может быть и темой для научной работы, да, Богдан, после, после да. того как, после получения диплома бакалавра, да, вы бакалавриат да, сначала, да. будет у вас, да? А потом уже будете смотреть, магистратура, не магистратура, аспирантура, не аспирантура, как пойдет. Да? Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что у нас в студии э, была часть первого в России научного студенческого отряда «Керамтех», э, который по существу, так я понимаю, возглавляет, но ну, мастером является да, лауреат премии правительства Российской Федерации и страстный поклонник э, керамики. Альмир Максимович Салахов и в студии были командир отряда Регина Арискина, комиссар Кристина Арискина и один из самых заметных, по крайней мере, по росту бойцов отряда Богдан Сергеев. Спасибо вам, ребята, огромное. Успехов вам, Спасибо. чтобы все было хорошо. Спасибо. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч.